экономический крах Беларуси приведет к необратимым результатам. Так что у молодцы. Лукашенко ничего нет, кроме наворованных денег, но их не очень много. да? То есть он не в состоянии продавать нефть, газ и прочее. Конечно, он может попросить деньги у Путина и так далее на своих ОМОНовцев и МОМОНовцев. Не знаю, чем это закончится. Возможно, аннексии Беларуси, потому что Лукашенко нуждается в помощи Путина, особенно если сейчас будут забастовки, они будут, люди правильно поступают, нужна всеобщая забастовка, всеобщая стачка, чтобы этот козел задохнулся там от безденежья, чтобы ни полицаем, ни военным платить было нечем. Но, я так понимаю, он сдаст Белоруссию Путину, и, ну, при условии, что Сан это утвердит, потому что, как я понимаю, Лукашенко и э, Путин – это агенты влияния Китая, оба китайские шпионы, поэтому, как он скажет, так и будет. А, тут написали про символику, тут люди написали про то, что там символика с российской. Да, такой есть и предполагают, что это бывшие, Украинские беркутовцы отправлены теперь, э, ну, после того, как чудили в Москве, отправлены в э, Белоруссию. И это вполне логично. Знаешь, очень важно отправить именно беркутовцев, чтобы местные ОМОНовцы, ОМОНовцы посмотрели и не боялись чтобы они знали, что как только их здесь задолго луку как что? прибьют, они смогут убежать, и Путин их там спрячет. Понимаешь, почему они так себя ведут? Почему они бьют людей ногами? Потому что они знают, что им есть куда бежать, пока еще есть. Вот если бы России сейчас не было у Путина, если бы она была в наших руках, они бы там пальцем бы никого не тронули, ходили бы как агнецы божьи. Почему? Потому что они знали, бежать некуда. Запад не примет, Россия сразу, наоборот, растерзает. Ага. ОМОН, работайте, братья, жестче. Что я могу сказать ОМОНам, ОМОНам и всем остальным, и вот этому мудаку, который это пишет. В России Путину кирдык. Сто процентов кирдык. И как только режим его падет, все ОМОНовцы, украинские, белорусские, все, которые били людей, независимо от того, где они находятся, будут приданы суду. Причем, если и они будут приданы в суду в Украине, это еще, может быть, им повезло. Если приданы суду в Белоруссии, может, им повезло. А вот если в России они нам попадутся, поверьте, они живыми не уйдут. Ни при каких обстоятельствах, особенно те, которые работали жестко, как им говорят. Поэтому чем жестче вы работаете, тем страстнее будет казнь. Я, не, не просто там она будет или не будет, просто ее будет уровень запредельный. Если жестко вы работали, значит на колу будете. Если там не очень жестко, ну повесим вас там и, и все, и вся недолга. То есть вот это вы должны ОМОНовцы понять, когда убиваете людей. Понимаете, тот, кто убил это, людей, это, это, это, это, обязательно это, это, это, это, будет подвержен. На каком основании? я каком На каком основании? Ни я в России сказал. для вас, за голову, за голову, бы ни были амуновцы, украинские, белорусские, какие угодно, хоть, блядь, я не знаю, марсианские, никакой другой меры наказания для вас предусмотрено не будет. Я вам совершенно точно заявляю. Хорошо, ну, ничего хорошего. Я добавлю только то, что по... в Беларуси их просто приговорят к расстрелу часть, да и все, там моратория нету, очевидно, здесь это 100%, поэтому пускай готовится уйти. Но у нас мораторий, поэтому у нас накал. Накал, это да, это фирменное от Мальцева.